Мой дом, моя крепость. Может, заезженно, может, шаблонно, но мы привыкли верить, что это действительно так. Лучше, чтобы в помещении, где человек находится, было комфортно. Дома все свои. Дома тепло и уютно. Здесь нет шефа, выносящего мозг, нет надоедливых знакомых. И даже сосед зануда пока не научился проникать через стены. Это самый главный фактор, чтобы комфортно чувствовал человек. Да и вообще, давно подмечено, когда человек уверенно чувствует себя в семейках и маечке, он настроился отдыхать. Будет ложитесь на подушку, на постели. И как же часто случается, что именно в таком расслабленном состоянии удача вдруг поворачивается к нам спиной. А крепость с замком и домофоном, которая кажется неприступной, полна опасностей и рисков. Могут заводиться очень разнообразные микроорганизмы, начиная от плесени, плесневых грибов. Болезни, ожоги и настоящие страх. Снижение активности, головные боли, подташнивания. На этой неделе мы объехали ведущие лаборатории страны, чтобы после экспериментов составить рейтинг опасностей дома. И почки перестают работать нормально. От растений убийц до обычной подушки. Постель становится опасным. От разделочной доски до бытовой химии. На кухонной доске можно найти все, что угодно. Страшная правда, которую мы объединили в рейтинг. Опасности дома. Стоп. 5. Впереди все самое интересное. Летом такие незаменимые. Лучше, чтобы в помещении, где человек находится, было комфортно. Единственное спасение от жары. Безопаснее находиться в температуре комфорта. Они есть чуть ли не в каждом офисе, и жизнь с ними действительно становится чуточку легче. Кондиция в потребительских условиях – это самый главный фактор, чтобы комфортно чувствовал человек. В холодное время года они, как нам кажется, бессмысленно простаивают без дела. Лесень. Радостно размножается. Это ее условия жизнедеятельности и жизни, чтобы была температура плюс-минус в районе комнатной и чтобы было влажно. Мы называем их своими спасителями, а в это время они постепенно убивают нас. Так называемые микробы. Это плесень, которая уже потом доводит заболевание непосредственно каждому человеку, которым дышит помещание. Рейтинг опасностей дома. Кондиционеры. Пятое место рейтинга. Когда приходит лето, а вместе с ним и дикая жара, прохлада становится серьезным козырем. Есть так называемая определенная температура комфорта, в которой человек себя хорошо чувствует. Выше, ниже переступаются за какие-то граничные показатели, будет некомфортно, организм будет работать с каким-то включением резервных механизмов, будет тяжелее. Нет, конечно, отдельные счастливчики в случае чего могут позволить себе нырнуть в бассейн или хотя бы в озерцо у дома. Но большинство ныряет разве что в океан на заставке компьютера, а вся нагрузка по охлаждению температуры вокруг падает на кондиционер. Если речь идет о том, чтобы с э, жаркой улицы зайти жаркое помещение страдать на улице, страдать в помещении, это неправильно. Но вот же незадача: не надо смотреть доктора хауса или заканчивать мединститут, чтобы заметить, посидел недельку другую под кондиционером и получите распишитесь простуда и сопли ручьем. Была доказана связь, что в системы самих кондиционеров содержали, содержали емкость, где накапливалась Вода И в этой воде, учитывая, что она не промывалась, не дезинфицировалась, размножались микроорганизмы, которые потом током воздуха разносились по помещениях, люди вдыхали и заболевали. Специалисты уверяют, что причин тому несколько. И начинать можно с далеко не безупречной конструкции любителя повисеть на вашей стенке. После вспышек их заболеваний и доказанной связи с кондиционерами, разработчиками было изменена Полностью сама техническая часть, и со, со, само строение кондиционеров. Современный кондиционер в этот момент сведен к минимуму. Правда, мировые новинки в Украину, если и идут, то далеко не ко всем. Курс доллара все видели? Вот и цены поползли вверх, а потому работа и старина. Сколько там того лета? Кондиционеры на тепломернике находится защитная сетка. На сетке оседает непосредственно пыль. Когда это пыль, в большем количестве оседает. У нас происходит такая ситуация, что у нас происходит разряжение на теплообменник, теплообмене конденсирует, и эта грязь начинает у нас медленно стекаться в поддоме. Кроме того, Боженька, создавая человека, явно не знал, что со временем эти несуразные двуногие изобретут кондиционер. А потому наш организм просто не способен качественно выполнять защитную функцию при резком перепаде температур. Температуру, для того, чтобы это мягче воспринялось, нужно понижать ступенчато. То есть, если есть возможность, человек пришел с улицы, включил кондиционер, потихонечку охлаждается помещение, и он потихоньку, не рывком, там, с плюс 40, в плюс 16 попадает, тогда это все замечательно а если учесть, что со временем стандартный офисный кондиционер превращается в подобие лунопарка, но только для бактерий, где микробы разлетаются по комнате на воздушных потоках, ситуация вообще перестает выглядеть радужно. Очень редко люди, скажем так, понимают, почему происходит у них аллергия, почему у них происходит кашель. И среди аллергических заболеваний дыхательной системы следует отметить обструктивный бронхит, бронхиальную астму и, может быть, насморк непонятного процесса происхождения, который потом диагностируют как аллергические рени Какой счет на табло? Все зависит от иммунитета отдельно взятого человека. Но если говорить прямо, в большинстве случаев счет совсем не в вашу пользу. И тут не надо быть большим и важным экспертом. Просто посмотрите, например, вот такое видео. Это панелька и фильтр во время чистки кондиционера. Стоит ли лишний раз озвучивать, что этой помойкой вы дышите? Большинство людей говорят... Кондиционер вреден. Вреден не кондиционер, а вреден, как люди относятся к кондиционеру. Это, кстати, действенное замечание. Как говорится, не тыкай пальцем на производителя, когда сам инструкцию в руках не держал. Но все же знают, что инструкции их для западных чайников пишут, а наши люди и так все знают. Проводите чистку пылевого фильтра каждые две недели. Один раз в две недели необходимо осуществлять чистку воздушного фильтра. Вот и получается, что наше здоровье в наших же руках. Самостоятельно практически никто не чистит. Просто лень открыть человеку крышечку, 5 секунд уделить времени почистить. Достать просто фильтр, помыть под проточной водой, стряхнуть и поставить его назад. Но здесь опять-таки особенности менталитета. подумаешь, надо чистить кондиционер. Мы им зимой чай не пользуемся, а значит чистить не надо. Как и зима, так и лето, к сожалению, не реально реагируют Люди, пока не произойдет уже момент либо поломки кондиционера, либо он просто течет. Как пока практика, в лучшем случае вызывает ада. Когда с кондиционера начинается уже лица вода, это означает, что дренажная система уже забита непосредственно грязью. Все это время там размножаются бактерии, причем самые разные. Микроб и бактерию ее почувствовать очень тяжело. То есть она развивается непосредственно в воздуховоде, развивается непосредственно, допустим, на теплообменнике, либо в дренажной системе. Дальше все по классике. Зима, весна, а вот и лето. В пульт наконец-то вставляются батарейки, и все, что было накоплено в кондиционере за время простоя, моментально разлетается по комнате. Появляется в первую очередь запах. То есть это означает, то что уже существует непосредственно микроб или бактерия, которая разнососится конкретно вентилятором. Микроорганизмы попадают с током воздуха в дыхательные пути и вызывают воспаление легких, которое очень плохо поддается лечению, от которого потенциально можно погибнуть, и много людей погибали. принципе. Представьте себе пылесос, который использовался год. Без чистки фильтра и замены мешка. В поддоне находится очень большое количество грязи и уже мусора, которым люди дышат. Но пылесборники в пылесосе почему-то все-таки меняют. А вот с кондиционерами ситуация иная. Не каждый человек хочет заплатить минимальную стоимость за сервис этого кондиционера. Да пускай работает, пока не сломается. На чистку фильтров это же время надо. А то и мастера по кондиционерам вызывать придется. А он денег потребует, а денег жалко. Вот только на врачей потом. Денег понадобится куда больше. Поступайте разумно и берегите себя.